Ну что, как я и предполагал, разработчики сделали свой ход и кое-что нам подправили, поэтому нам придется начинать все сначала. Здарова, мужские мужчины! И снова здравствуй, МК-2 Миротворец. Оружие, которое сначала меня мега круто заинтересовало, но потом также мега круто и разочаровало. Для тех, кто в танке, это уже второй киноматериал про эту пушку, причем это кино будет отличаться от первого, тем, что здесь мы поговорим про баф-миротворца. Как и обычно, разработчики вносят поправочки в тихую, Не ну. Зачем тебе знать, что мы где-то что-то убавили или урезали? Бывает, конечно, у них прозрение, и они пишут изменения в почноутах, но это ты прикинь, сколько ждать надо, и там, естественно, изменения, внесенные по стелсу, в сезоне не отражаются. Так почему же нас сначала пранканули и выкатили, мягко говоря, пушку-говнюшку, а сейчас ее подделали, и она абсолютно по-другому себя ведет? Все очень просто. бабки бабки бабки бабки Мифический скин, который выйдет, а может быть уже вышел, тут все зависит от того, когда ты смотришь этот движняк. Вообще, как мне кажется, разрабы на старте похоронили эту пушку, потому что большинство игроков ринулись ее получать, качать, а на выходе получили неуправляемую валуну, с которой можно играть только на ближней дистанции. Это и правда хреново. Ведь у миротворца есть эксклюзивные модули, благодаря которым, по идее, можно сделать эту пушку на среднюю и дальнюю дистанцию, но на деле это был полный неиграбельный трешак. Разрабы хоть где-то бы черканули, что ее исправили, а то получается сейчас большинство игроков относится к этой волыне как к проходной пушке. Но я тут, как ты уже понял, не просто так. И поэтому давай чекнем ее снова. Отправимся на полигон с МК-2 и взглянем на нее без модулей. Все осталось прежним, кроме поведения отдачи. В первый раз рисунок стрельбы был слишком резким, из-за чего контролить ствол на средняк было не очень комфортно. Сейчас же у нас его чуть-чуть сгладили, то есть резкие рывки при зажиме, которые были в первый раз, замедлили. Рисунок стрельбы немного из-за этого поменялся. Отдача теперь адекватная, что делает этот ствол играбельным на средних и дальних дистанциях, внимание, это важно. Короче, вот вам небольшой пресет модулей, который я выбрал для гейма. Пока вы смотрите на все вот эти установленные приколы, хочу сказать, что вместо ствола с глушителем можно взять ствол, который на 50% повышает дистанцию. Я же его не стал брать, потому что какая-никакая скрытность бою все-таки нужна. Вообще, здесь такие модули, что я думаю, у всех плюс-минус будет похожая сборка, потому что всем нужен адекватный ADS и контроль. Прикол такого сетапа в том, что на средней дистанции вражину можно комфортно огорчать, и что самое интересное, если тапать по экрану и выдавать очереди из трех выстрелов, либо же одиночными вести огонь, то и на дальнюю дистанцию можно много кого положить. Я еще вернусь к теме первого сетапа, хочу еще добавить вот что: Я, как любитель прицелов с четырехкратной оптикой, естественно, поставил. И его сюда. Ну, мало ли что из этого выйдет. Винторез, например, из 117-го нормально такой вышел. Здесь же я не очень был доволен результатом, поэтому рекомендовать вешать подзорную трубу на ствол я вам не буду. Мы помним, что стандартная мушка немного крадет у нас вижен, поэтому поставил кастомный прицел и... Миротворец открылся для меня с новой стороны. Просто потрясающие шоты выходят на средней дистанции. К тому же на дальней можно неплохо себя чувствовать. Главное не зажимать фулл обойму, а просто понемногу. Лучше поодиночке тапать по экрану сотика. Если соберетесь попробовать эту штурмовочку с прицелом, то я рекомендую играть на средних дистанциях и не лезть в самый центр вечеринки. Пусть парни без нас там хардбасят, мы лишь интеллигентно с краю за всем понаблюдаем. Ну и по пяткам постреляем. Так, э, получается, нужно вам сейчас сборку показать на этот движняк. Но сначала покажу вам клан Браузер Худ, в котором прямо сейчас открылся набор. Смотри, короче, что тебе нужно замутить. Зайди в группу в Контаче, чекни закрепленный пост или же перейди в обсуждение. Жмякни на заявка в клан, оставь свою анкету и все. Ты окажешься в балдежном мужском коллективе, в котором, если что, есть свой кинотворец, который выдает невероятные киноленты, и если ты смекаешь, то в будущем 100%. Будут мучиться всякие клановые движи и съемки, в которых ты сможешь поучаствовать и засветиться на весь мир. Так, чего же ты ждешь? Вперед! Делай летс гоу по ссылочке в описании. Вот такая, значит, сборка на движняк с прицелом. Мужики, на средней дистанции прям конфеточка. Обязательно попробуйте. И вот сейчас да. Такой вот миротворец меня порадовал. С его подправленным контролем можно из него лепить абсолютно все, что угодно. Не обязательно полностью копировать мои сборки, лучше на базе моей подберите модули под себя. Потому что может быть не каждый любит играть с глушаком и кому-то нужна дальняя дистанция. И кстати, мужики, сейчас сетап на ближнюю дистанцию, который я показывал вот в этом кинофильме, еще сильнее стал из-за подправленного контроля. Поэтому по подсказочке сверху Обязательно ознакомьтесь с этим движем, там вообще нормально все. Если немного подытожить то МК-2 Миротворец, какой он есть сейчас, в легкую заменит легендарный ДР-H, ДР или Скар, кому как удобнее. Потому что он мобильнее, скорострельнее и урона хватает, чтобы максимально огорчать ваших противников. Обязательно приглядитесь к этой пушке. Я не буду говорить, что это прям жесткий дисбаланс ган, но сейчас он и вправду хорош. Возможно, его нерфанут, когда вся эта шумиха с мификлом пройдет. Поэтому именно сейчас, самое лучшее время его взять, потому что, как ни крути, каждый сезон те или иные пушки больше всего отличаются по своему КПД. После этого бафа я считаю миротворец таким оружием. Поэтому, мужики, гоу его юзать. Дадим этому приятелю еще один шанс. Кстати, брата брат чтобы продвигать эту инфу в нашем СНГ комьюнити, обязательно кулакич поставь и сообщение напиши, как тебе сейчас данная пушка. Ведь чем больше будет фидбэка, тем больше наших игроков узнают об этом тайном бафе разрабов. И тем больше наших людей будут давать, пес Зулей иностранным соперникам в рейтинговом бою. Поднимем мотиву русскоговорящая комьюнити, а я пока рандомные комментарии оставлю. И конечно же топовые. Так, а сейчас респекту с мужикам, которые были на стриме и рукопожатие от сам, которые остались до его окончания. Ведь они много накидали мне вариантов финального трека, и один из них я сейчас вам забасю. Субтитры Новый год уже по улице идет, и наша колдушка пахнет и цветет. Я киноленты поснимаю для брата, братков, и они мне взамен кулачелы прожмут. Еще будет много фильмов, ведь у нас все идет по плану. Все идет по плану. Эй.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 Все идет по плану Все идет по плану Все идет по плану Все идет по плану это был заключительный киноматериал в этом году. Спасибо большое, мужик, что досмотрел его до конца. Я хочу поздравить тебя с наступающим Новым Годом, или же на Prefire уже с Новым Годом. Желаю тебе счастья, добра, удачи, любви, здоровья тебе и твоим близким. Благодарю тебя за поддержку и за то, что сидишь в первых рядах кинотеатра, который именуется Огненский.